Вас приветствует магазин спорта Extreme V-Bike. Перед вами шлем для тех, кто занимается таким видом спорта, как ролики и скейт. Не забывайте, что это необходимая защита при занятиях экстремальным видом спорта. Данный шлем защитит вашу голову при падениях и столкновениях. У него интересная внутрянка, необычная, отличается немного от шлема для велосипеда. У него не регулируется размер, самый большой размер здесь L, это 58-60, то есть зазор на 2 сантиметра. У него удобная подгонка по длине ремня, который удерживает шлем на голове, достаточная вентиляция. Шлем бюджетный, сделан качественно, сверху идет композитный материал полностью будет выполнять свои функции защиты. Заходите к нам на сайт, выбираете правильный размер, не забывайте также про защиту колен, локтей и запястий. www.bibayk.com.ua